Друзья, в этом видео мы с вами рассмотрим несколько очень важных сценариев движения цены для биткоина, чтобы вы были к этому готовы, чтобы вы не паниковали. Всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Кигай, и мы здесь с вами обучаем техническому анализу прямо на живых примерах. А, напоминаю, что у нас есть куча предыдущих видео, вы можете их посмотреть и сравнить с тем, что произошло на графике. Тем самым получить опыт в плане технического анализа. Итак, давайте начнем. Что мы вчера с вами прогнозировали? Мы с вами прогнозировали потенциал на повышение в глобальной перспективе, Потенциал на повышение в глобальной перспективе на дневном тайфрейме, и коррекцию в локальной перспективе на часовом тайфрейме. И давайте все это разбирать, что в итоге произошло. То есть мы предполагали, что у нас либо здесь начнется коррекция, либо здесь на трендовой линии сопротивления, либо вот здесь, вот на этом максимуме. В итоге коррекция началась в данном месте. Плюс ко всему мы видели, что цена далеко ушла от линии MA 50 на часовом тайфрейме. Вот эта желтая линия, вот она. А цена далеко от нее ушла, и коррекция была очень предсказуема. Обратите внимание, что цена дошла ровно до линии MA 50 и в итоге отскочила. Давайте повторим также наш вчерашний анализ, что мы здесь вообще нашли. Все это мы скроем, а мы нашли, напоминаю. Кто не смотрел, смотрите обязательно предыдущее видео. На дневном тайфрейме паттерн, потрясающий, указывающий на повышение. И потенциал у нас находится на уровне 42 тысячи. То есть на линии MA 200 на дневном тайфрейме. 42 тысячи это наш потенциал движения цены. Почему мы так решили? Почему мы решили, что это сильный сигнал? Дело в том, что в этом году таких сигналов было только несколько. И все они давали прекрасный сигнал на повышение. Вот смотрите, раз паттерн, уровень поддержки. Два паттерн, уровень поддержки, и 3 паттерн, уровень поддержки. То есть нам нужно, чтобы бычья свеча была уверенная, без теней, и поглощала несколько предыдущих медвежьих свечей. Плюс ко всему образование этого паттерна на уровне поддержки. Вот у нас прекрасное движение вверх, вот движение вверх, вот движение вверх. И здесь тот же самый паттерн, и мы предполагаем движение вверх. Итак, э, все это я верну. Цена у нас вчера попыталась пробить трендовую линию сопротивления. Вот в данном месте, но у нее это не получилось, и пошла у нас коррекция В принципе, это вполне адекватное движение, и сейчас мы видим, как цена потихоньку поджимается к тренду в линии сопротивления И, возможно, в ближайшее время будет пробитие Но не факт, давайте разберем сценарии. очень важный, друзья, смотрите На дневном тайфрейме это у нас глобальная перспектива То есть, смотрите, еще раз все скрою Обратите внимание, что в предыдущие разы здесь у нас образовывалась коррекция несколько дней И потом только цена шла на повышение Здесь также у нас несколько дней цена постояла и потом пошла на повышение. Здесь несколько дней коррекция, и потом цена пошла на повышение. Здесь образуется то же самое, то есть вполне адекватное движение. Мы видим а, вот такую вот свечу. Цена вполне может либо немножко постоять, либо немножко еще скорректироваться и только потом пойти на повышение. То есть, я хочу вас предупредить, чтобы вы не паниковали. Сигнал будет считаться аннулированным только в тот момент, когда цена уйдет ниже данного паттерна. Вот если цена сюда уйдет, то сигнал будет аннулирован, а пока что сигнал сохраняется. И даже если цена у нас дойдет вот до сюда, вот, куда-сюда, вот, сигнал все равно будет действителен, поскольку мы видели такую же ситуацию в данном месте. Вот паттерн, цена дошла вот до сюда, практически до основания свечи, и потом только пошла на повышение. То есть это вполне нормально, и будьте к этому готовы в случае чего. Итак, какие у нас есть сценарии? Смотрите, цена может сейчас не пробить трендовую линию сопротивления, первый сценарий, и пойти на понижение. докуда куда она может дойти? Смотрите, она может пробить линию MA 50 на часовом тайфрейме, и судя вот по этому движению, пойти вот сюда вот примерно до, до уровня 35 тысяч Или даже до уровня 34 тысячи И только потом пойти на повышение Здесь тоже будет консолидация и повышение Такой сценарий вполне возможен Это первый сценарий, более такой негативный И второй сценарий более позитивный Цена пробьет трендовую линию прямо сейчас Направится до уровня предыдущего экстремума треугольника Вот он Направится до уровня, потом скорректируется до уровня 38 тысяч Здесь, возможно, что-то будет, и в итоге мы поймаем все-таки это движение вверх. То есть два сценария, но обратите внимание, что каждый из них с потенциалом на повышение, поскольку сигнал на дневном тайфрейме у нас сохраняется, и он будет аннулирован только в тот момент, когда цена уйдет ниже этого паттерна. То есть сигнал может длиться и несколько дней, и несколько недель. Сигнал в глобальной перспективе. Такого сигнала у нас давно не было, поэтому будьте к этому готовы в случае чего, у меня мигает свет, я вынужден его выключить Вот такие, друзья, ситуации на биткоине у нас, вполне возможно, вполне вероятно, что сейчас пробьется у нас трендовое сопротивления, судя по движениям То есть цену потихонечку тянут на повышение, цена подтягивается, поджимается к этому уровню и вполне может быть пробитие прямо сейчас, но не факт Давайте посмотрим H4, что у нас на 4-часовом тайфрейме Видим, да, что образуются у нас неуверенные свечи на повышение Вот, неуверенные свечи То есть силенок пока что маловато И вполне может быть вот такой вот сценарий более негативный Так что будьте к этому готовы и не паникуйте Потому что мне пишут в комментариях Вот цена буквально на миллиметр ушла, либо вниз, либо вверх Вниз цена ушла на миллиметр, все, пишут обвал, падение Вверх ушла цена на миллиметр, все, ракета, пушка, мы идем вверх Друзья, нам важны сигналы и цели Если движение цены у нас без сигналов то оно в принципе не важно нас интересует конечная цель 42 тысячи то есть вот на дневном таймфрейме у нас есть вот такой вот сигнал либо цена дойдет до цели либо сигнал нулируется все на дневном тайфрейме больше ничего не важно а на часовом таймфрейме уже мы смотрим другие сигналы и более-менее постраиваемся под ситуацию в локальной перспективе здесь мы ищем точки входа получше подбираем где ставить стопы где ставить тейки и так далее то есть все таймфреймы взаимосвязаны и нужно вот мы нашли сигнал на дневном таймфрейме нужно это учитывать на часовом таймфрейме это мультифреймовый анализ, друзья. Поэтому будьте готовы к этим сценариям, пишите опять же в комментариях свое мнение о биткоине, пишите свою обратную связь, ставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным информативным. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.